Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких достаточно много. Слышишь, уверенно свыше 70%. Процентов. Здравствуйте, завтра день города, вы приехали сюда отдыхать? Мы здесь живем О, О, Вы живете? Да? О, местные, круто. Скажите, пожалуйста, что изменилось за семь лет после того, как Крым присоединился к России? Есть изменения? Есть изменения, да. Новые площадки, да. Кое-что построили, кое-что отремонтировали. В принципе, да, есть позитивные изменения. А вот э, по ценам какие-то изменения были? Вот Украина, Россия сейчас? Конечно. У нас уровень жизни стал раз в сто хуже, чем был при Украине. Хуже? Да, Почему? Да, намного. Цены запредельные, безбашенные. Мы к таким ценам не привыкли. Зарплаты у нас особо не выросли. И вот если цены московские, там, где люди получают по 80-100 по 100 тысяч на наши, 15-20 в Севастополе, вы же понимаете, что это? Конечно. Курортный город. Да, это курортный город. Угу. Но зимой он у нас не курортный, зимой точно так же все на всем экономят. То есть сейчас ну, значительная доля денег уходит на еду, раньше такого никогда не было. Мы путешествовали, что-то покупали, сейчас мы только едим. Вот так вот как-то. Скажите тогда, где местные вообще работают? Как бы производства-то никакого нет. Ну, так обычно сфера обслуживания, медицина, а военные, морские, морские работы, работы, моряки. Ребята, то есть, ну такое. Здравствуйте, завтра день города. Вы приехали отдыхать? Нет. Вы местная? Девушка, до свидания. Всего всего доброго. Здравствуйте, завтра день города. Как вам здесь отдыхается? Мы местные. Местные жители, ой, как здорово. Расскажите, что изменилось? Все, хорошо, быть, хорошего отдыха, до свидания. А что, изменилось? что изменилось? за 7 лет? Как Крым присоединили так к России? Мы не, это, мы на не против тем, присоединения. Хорошо, против. Конечно, против. Почему? А почему мы тут, э, плохо, отношения плохо? стали плохие между людьми. Какие-то раньше были дружные. Что евреи, что русские, что украинцы, Белоруссии. Мы все жили дружно. А потом какие-то межнациональные начинают выяснять отношения. Ну, а что плохо? А что хорошее, если а кто я блогер? Я не, не надо. Все а хорошо, нет. ладно, до свидания, хорошего да, отдыха.